Друзья, всем привет. Выбрался на рыбалку, точнее даже не на рыбалку, а на разведку. Очень мне было интересно, как обстоят дела на заливе соловиная роща. Он находится там сзади меня. Если получится, конечно, Половить рыбку и поймать, это будет очень круто, но в первую очередь я хотел посмотреть, как обстоят там дела. Стало, стал лед, либо не стал лед, потому что пару дней назад еще пол залива, даже, наверное, больше было по открытой воде. Ночью был мороз, где-то минус 6, минус 8, днем где-то минус 2, минус 4, поэтому, возможно, лед уже стал. Соответственно, половить не особо получится, потому что я взял с собой э, спиннинг. Вот и хотел бы на Поплопоппер. А получится ли, не получится, не знаю. Может быть, будет подмерзание, колец, лески. Кто его знает. Но ну, в общем, буду пробовать. 23 января. Соловиная роща. Людей немерено. Залив практически весь стал во льду. Ну, конечно, в Зибири, вот ребята тут баклажками, камнями поразбивали себе. Для того, чтобы можно было нормально ловить. Я бы не сказал бы, что клев... Активный, так тягают, единица тягает, ну плотва очень хорошая, то есть грамм 300-400, может даже и под полкило, то есть такие кабанчики влетают. Вот смотрите, сколько на льду людей, просто капец. Я стал немножко, покидал в самом начале залива, там где есть свободная вода, открытая. Но, честно говоря, глухо, потому что течение туда сюда дают, и плотва неактивная. Ребята греются, потому что прохладно, прохладно. Вот, даже на лодке видно, пока была возможность, выплывали, разбивали лед. ну вот, попала на камеру. Одна поклевочка, маленькая таранька. Сегодня хорошо, ветра практически нет, поэтому можно с берега и на льду без палатки рыбачить. Но, ребята, я смотрю, которые с палатками, наверное, на ночь остаются. О, рыбак на лед вышел. Я не один такой, который снимает, вон, женщина в желтой шапочке тоже снимает на телефон. В общем, интересно. Он Вон там. Если вам видно, он, он. Кот ходит. Видно, кормят его. Второй заличик. Очень мелкий трань сюда не заходит вообще. Ну а здесь, как видите, людей много. Значит, рыба есть. Ну и правда, позавчера еще была более-менее открытая вода. Людей было больше, рыбы было больше. В общем, ребят, такая у меня получилась вылазка на залив солвиной рощи. Я примерно, может, часик-полтора покидал. Честно говоря, не очень удобно кидать, потому что, во-первых, осколки льда туда-сюда носит. Соответственно, приходится вынимать снасть, чтобы не порезала ее льдом. Ну и вообще рыба все равно не придет в этот момент забросить даже нереально. Вот, постоял, даже поклевки не видел. Соседи, метров, наверное, 15 от меня, под самую кромку льда, который стоит, кидали. И видел, что вытаскивали очень хорошую плотву. Ну, и ребята на противоположном берегу также ловили. Довольно-таки неплохо. Ну, единицы ловили, так хочу сказать. Видно, все зависит от места. Вот, может быть, они хорошо прикормили. Тоже вариант. В общем, интерес я удовлетворил. Надеюсь, и вы увидите какая сейчас обстановка на Днепре, на заливах Днепра. На вырыве узнавал, на вырыве вообще ничего нет. То есть лед становится, но рыбы там нет. В общем, решайте сами. Стоит сюда ехать или нет. То есть машин немерено. Я сейчас потом покажу сколько машин, сколько людей вы видели. Поэтому принимайте решение сами. И все. Надеюсь, следующая рыбалка пройдет успешно я возьму уже зимнюю удочку буду со льда ловить потому что мерзание лески это еще то удовольствие а вот сколько машин вот это я уже наверх поднялся еще тут машины вон, вот я показываю спиннингом вон машины там за посадкой стоят там на подъезде ну, в общем машин немерено